Здравствуйте дорогие друзья! На связи как всегда Жавниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас тема, как прорабатывать тревожное мышление. И для многих из вас это действительно очень важный момент. И давайте прямо приступим к делу. Значит... Что же такое тревожное мышление? На самом деле, как таковое мышление здесь не участвует. Участвует оценка отдельных ситуаций в вашей жизни, которые вызывают тревогу. То есть, по сути, тревожное мышление – это когда множество ситуаций вы воспринимаете как опасные, поэтому у вас на них возникает тревога. И вот сейчас мы говорим о том, что глобально, чтобы проработать свое тревожное мышление, то есть не быть тревожным и не мыслить тревожно, нужно проработать восприятие отдельных тревожных ситуаций, которые создают в сумме ваше тревожное мышление. Вот и все. Поэтому мы будем говорить с вами предметно о том, как менять восприятие к тревожным ситуациям, потому что это и есть как бы отдельные маленькие кирпичики большой стены вашего тревожного мышления, чтобы было понятнее. Теперь, самый важный факт, который за 7 лет работы с тревожными расстройствами я уяснил, это то, что многие люди считают, что если страх возник, то он должен, быть, он должен возникнуть на что-то, что произошло. То есть, грубо говоря, у меня что-то случилось и возник страх. Мы к этому привыкли, что это все происходит таким образом. Но на самом деле тревожное мышление и ваше восприятие связаны не с тем, что происходит в момент возникновения страха. То есть, когда страх возник в моменте, Ничего тревожного на самом деле не произошло. Вы реагируете не на то, что здесь и сейчас происходит. Вы реагируете в других направлениях. Есть всего два направления. Смотрите. Давайте просто проанализируем. Вот вы прямо сейчас смотрите это видео. Находитесь в реальном времени со мной вместе. В здесь и сейчас. Но при этом в любой момент вы можете запланировать что-то на будущее. Например, подумать... Куда-то поехать, с кем-то встретиться, что-то сделать. даже можете подумать, как пройдет день, неделя, вся жизнь. Можете подумать о чем угодно, про будущее и что-то запланировать. И вот это является первым вашим событием. Это ваши планы на будущее. Как только вы что-то запланировали, вы сразу видите негативный сценарий и это вызывает страх. Это первое направление ваших переживаний, которые создают ваше тревожное мышление. Второе направление – это когда что-то в жизни вашей произошло. То есть даже сейчас, пока вы смотрите это видео, здесь и сейчас, вы можете вспомнить какой-то негативный момент из вашего прошлого и бояться, что он повторится. Вы можете почувствовать что-то, допустим, вам что-то кольнуло в боку или дискомфорт появился в животе. Но как только он появился, уже через секунду это находится в прошлом. То есть, грубо говоря, у вас появился дискомфорт, и через секунду он уже был секунду назад. И вы, вспоминая то, что он был секунду назад, уже воспринимаете это как что-то опасное, например, как что у вас какая-то проблема со здоровьем, и это тоже вызовет страх. Или вы вспоминаете слова человека и начинаете думать, что, наверное, он к вам плохо относится. Это тоже может вызвать страх. Или вы вспоминаете, как попали в аварию и боитесь, что это снова повторится. Или как плохо спали, или как случилась паническая атака. Или просто вы вспоминаете, что, например, на протяжении недели у вас каждый день было плохое настроение и объясняете это тем, что а вдруг у меня начинается депрессия. Это и есть примеры вашего тревожного мышления. То есть, когда что-то в жизни произошло, вы объясняете это одной пугающей причиной, и в итоге это тоже вызывает страх. Представьте, что вы стоите на вершине горы. Это момент здесь сейчас. Если вы пойдете вправо, вы падаете в пропасть ваших планов на будущее. Если пойдете влево, вы, соответственно, падаете в пропасть ваших воспоминаний. Когда вы их вспоминаете, это тоже вызывает тревогу. Так вот, получается что тревожное мышление это не что иное, как ваше восприятие планов и ваше восприятие прошлого. То есть, как я отношусь к тому, что ждет меня в будущем, как я отношусь к тому, что произошло у меня в прошлом. Это и есть ваше мышление, то, как вы это воспринимаете. Если вы многие ситуации в своих планах воспринимаете как опасные, свои произошедшие ситуации как опасные, это и есть тревожное мышление. Теперь давайте же поговорим о том, как от этого избавляться и вообще почему это именно так происходит. Дело в том, что мы не знаем, что ждет нас в будущем. Это неопределенность. И вы сталкиваетесь с определенными ситуациями неопределенности. То есть, грубо говоря, вы когда что-то планируете, вы не знаете, что вас ждет в будущем. И когда вы сталкиваетесь с ситуациями неопределенности, это тоже вызывает у вас негативный сценарий и вы беспокоитесь. То есть, грубо говоря... Вы неправильно воспринимаете ситуации неопределенности. Неправильно это значит, что они вызывают тревогу. А правильно это значит, чтобы они не вызывали тревогу. И мы сейчас еще подробно об этом поговорим. Второе направление это ваша неопределенность, связанная с прошлым. Вы зачастую не понимаете, почему тогда вот так случилось. Это неопределенность. И вот эта неопределенность тоже вызывает беспокойство. И все, что вам нужно, чтобы правильно проработать свое тревожное мышление, это спокойно воспринимать ту неопределенность, с которой вы сталкиваетесь с жизнью. Когда вы что-то планируете, не знаете, как будет. Когда что-то произошло, не понимаете, почему произошло. И вот здесь есть определенный конкретный алгоритм работы над каждыми такими ситуациями. Все, что вам нужно, это когда вы, например, что-то планируете и видите негативный сценарий, то есть, например, давайте возьмем какой-нибудь пример такой. Uh, условно говоря, uh, предположим, я иду на собеседование и переживаю, что мне откажут в работе. Да? То есть, я иду на собеседование и переживаю, что мне там на собеседовании скажут. И вот здесь для того, чтобы переживания эти убрать, потому что это неопределенность, мы должны расписать все варианты, что вам скажут на собеседовании от самого плохого к самому хорошему вот вы что сюда вообще пришли, кому вы тут нахрен нужны, идите отсюда, до отлично, мы посмотрели ваше режиме и очень хотим, чтобы вы у нас работали, можете выйти прямо завтра, мы уже готовы с вами начать работу, и первый месяц у нас будет вообще без испытательного срока, потому что мы доверяем вашей компетенции, даже вот так. И получается, что когда мы все эти варианты видим, именно что скажут мне на собеседовании, да, то есть мы берем отдельную ситуацию то получается эта неопределенность, я не знаю, что мне скажут на собеседовании, она пропадает, потому что мы знаем, что скажут что-то из этого. Смотрите, в чем логика? Если мы знаем все варианты от самого плохого до самого хорошего, это значит, что какой-то из этих вариантов обязательно произойдет. Если мы знаем, что какой-то из этих вариантов обязательно произойдет, то для нас уже эта ситуация не является неопределенностью. Мы уже понимаем, что да, мы не знаем, какой именно вариант произойдет, но мы знаем, что произойдет какой-то из этих. И чаще всего происходит в жизни промежуточные, то есть нейтральные варианты. Что-то среднее между хорошим и плохим. И получается, что когда мы прорабатываем таким образом все наши планы, мы начинаем видеть множество вариантов в разных планах, начинаем убирать этот, вот этот статус неопределенности ваших планов на будущее, Использовать представление о том, что чаще всего случаются промежуточные варианты, формулируя эти варианты, мы начинаем в них верить. А получается, что когда у вас всего два варианта, там скажут иди нафиг или возьмут на работу, это вызывает сильный накал. Потому что вы 50% уверены, что скажут хорошо, 50% что плохо, и это приводит к сильному напряжению, к сильному Переживанию. А когда мы видим 10 вариантов, то ваша уверенность начинает между всеми вариантами распределяться Из первого варианта самого негативного уверенность с 50% уменьшается до 10%, потому что по 10% условно говоря по 10 вариантам распределяется. И таким образом сниженная уверенность в негативный сценарий приводит к более спокойному отношению за будущее. Помимо этого, вы когда оказываетесь, ведь вы, допустим, пришли на собеседование, вам что-то сказали. И после этого вы выходите из собеседования и можете в голове у себя сопоставить. Вот я расписывал варианты. Какой же вариант в итоге произошел? Понятно, что вам скажут что-то уникальное, невероятно уникальное, не соответствующее тому, что вы планировали. Но вы будете понимать, какой из вариантов наиболее близок к тому, как мне сказали. Например, вы получаете ответ, что вам сказали, знаете, сейчас мы еще отсмотрим пару кандидатов и до понедельника вам перезвоним. А по факту вы расписывали, что вариант такой скажут. Спасибо, ваша вакансия в принципе нас устраивает, нам нужно еще немного времени, мы вам позвоним до, там, через течение недели. Вот такой был вариант у вас. И получается, вы начинаете думать, надо же, этот же вариант и произошел или близкий к нему. И это позволяет спокойнее относиться к этой ситуации в следующий раз и к похожим для них ситуациям. Но это мы говорим только про планы. То есть представьте себе, какой объем работы нужно проделать под изменением каждой отдельной ситуации, которую вы планируете чтобы вы правильно в итоге эти планы воспринимали. Это не об, небольшой объем, но просто нужно уметь правильно это делать. Тогда это происходит очень быстро и точно. Второе направление по изменению вашего тревожного мышления это правильное восприятие всего того, что в прошлом произошло. Зачастую, когда происходит какой-то негатив в прошлом или у кого-то, например, у какого-то человека случился инфаркт, и мы начинаем переживать, а вдруг меня коснется такая же проблема. И здесь мы так реагируем, потому что мы реально не понимаем, а почему с ним так произошло. И здесь нам нужно найти причины, которые совпали у этого человека и привели к тому, что случилось. Или причины, которые совпали у нас в прошлом и привели к тому, что произошло. Например, условно говоря, вот... Э, э, был у меня случай. Я, например, попал в аварию, Я э, в меня въехал в водовоз. Это реальная история. И предположим, что я вспоминаю эту ситуацию, я выезжаю с обочины, в меня въезжает водовоз, и, соответственно, мне ломают там, переднюю стойку стекла э, лобового и гнет все, чуть ли не ударяя меня по голове огромным-огромным бандером. И вот, предположим, я вспоминаю эту ситуацию. И я начинаю садиться за руль и думать, а вдруг эта ситуация повторится. Потому что это я же. Я тогда был, я здесь сейчас. Значит, ситуация может повториться. Для того, чтобы я правильно воспринимал эту ситуацию, мне нужно понимать причины, почему я тогда с этим столкнулся. Например, я тогда э, был, только начинал водить машину, это была моя первая машина я тронулся с обочины особо не посмотрев в боковое зеркало я торопился и выехал очень резко а не ехал вдоль обочины постепенно там не было места для обочины то есть грубо говоря не было э, такой белой полосы которая отделяет еще зону обочины от основной дороги у меня была 14 машина лада э, в которой были плохие зеркала я плохо видел э, рядом были слепые зоны я не, не ожидал что грузовой автомобиль может ехать с нормальной скоростью я не посмотрел что там нету регулируемого перешли перекрестка то есть там грубо я просто была дорога и машина выехала я посмотрел в другую сторону и снова не посмотрел назад прежде чем стартовал то есть грубо говоря я очень быстро все сделал и не проверил безопасность той дороги вот в сумме все эти причины привели к тому что тогда так произошло и получается, что когда я понимаю, что тех причин и опыт вождения у меня был тогда меньше года, сейчас, допустим, у меня уже может 10 лет, получается, что когда я понимаю, что тех причин у меня сегодня уже нет, я не могу связывать вместе эти ситуации. То есть я понимаю, что то, что тогда было, это было тогда следствие тех причин, Сейчас этих причин у меня уже нет. Вероятность того, что та ситуация повторится, очень мала. И я начинаю спокойно относиться к тому, что тогда так случилось. Это перестает быть для меня неопределенностью, потому что теперь я понимаю причины, которые в сумме привели к этому. Причин очень много, но мне достаточно хотя бы 10 понятий, которые в сумме повлияли на это, чтобы спокойно к этому относиться. Конечно, сейчас... Вам кажется, что достаточно простая эта технология, которую я вам сейчас рассказал по изменению вашего тревожного мышления, но на практике все оказывается гораздо сложнее. Многие клиенты, которые обращаются, которые пробовали это все применять, сталкиваются с одной и той же проблемой. Что они делают, они расписывают, много расписывают, но ситуации повторяются. То есть у них все равно они беспокоятся за те планы, которые строят, или за те ситуации, которые вспоминают, или которые происходят в их жизни. И дело здесь в том, что очень часто мы ограничены своим мышлением. То есть я вам сейчас сказал алгоритм изменения вашего мышления. Но получается, что само мышление ваше, оно сейчас вот такое ограниченное. И зачастую у многим очень сложно раздвигать рамки этого мышления. Требуется человек, который бы помог это сделать. Потому что изнутри самому э, эти рамки раздвинуть очень сложно. Даже если вы знаете технологию. Потому что вы будете сталкиваться с двумя ситуациями. Первое. Вы, допустим, когда что-то расписываете по плану, вы не можете сформулировать вариант. Либо варианты неубедительные, либо варианты однотипные, какие-то очень похожие друг на друга, либо варианты расписаны не в том направлении. И получается, либо варианты они не идут по градации, то есть вы пишете все основные негативные, а потом только все позитивные, и у них нет градации на улучшение. И вот такие многие моменты приводят к тому, что даже хорошая технология по изменению вашего тревожного мышления, к сожалению, не будет работать у вас, если вы не применяете ее правильно. Поэтому Имейте в виду, что ваше тревожное мышление оно сейчас ограничено, и вам зачастую требуется специалист или человек, который поможет границы этого мышления расширить. И делается это за счет изменения вашего восприятия к отдельным вашим тревожным ситуациям. И таким образом мы прорабатываем ваше тревожное мышление в целом. Напишите впечатление об этом видео, какие выводы вы для себя сделали после того, как я это все рассказал. Мне будет очень интересно дальше это все ваше, в ваших комментариях прочитать. Поэтому обязательно напишите. Будем с вами дальше на связи. Всем пока. Всем пока.